Ван, ван, ван, Привет, в Сауну сходить в баню. Нормалек. Короче, Чехов. Ресторан Чехов. Русский. Ужин Сен 289. Бат. Нормально, нормально. Можем себе позволить. Как обычно, мне вперед принесли. Взя, взял салатик. Правда, чуть-чуть картошки дали. Два русских таких ресторанчика есть один, второй немножко подальше от нас, а это прямо около дома, рядом. И вот здесь сидишь чилишь, получается, на басике. Днем они с 8, по-моему, работают, так что, может, завтра на завтрак сюда еще придем, потому что тайцы не очень любят работать, а в основном все закрыто до 10, до 11, до 12, так что... Ребят. Нормалек. Извините, Ничего. Китку? Да. <смех> так, а наш интерес в чем никак, что-то не пойму пока. 500 берете, нам не отдаете. Не, не, наш-то интерес в чем? Вот вы 500 берете, бат, а дальше. А, все. Ничего себе. Такого еще я не слышал, чтобы так просто. Да у нас нет, у, вас по карте. у нас тоже по карте. А здесь нельзя? Серьезно? Да. Придется не есть тогда. Хорошо, что не начал еще есть. Хорошо предупредили. О, классная тема. Супер, спасибо. Ну, ребят, ну что, еду, слушаю тайские песенки вечерочком. Куда ехать, как ехать? Навигатор рубил. Ой, извините, проезжайте и вы проезжаете. Короче, если не понимаю, всех пропускаю. О, поехали дальше. Так, я один раз уже, ребят, пропустил поворот, нечаянно в тоннель поехал. Еду, в общем, в центр, хочу погулять. Мне там сегодня русский ресторанчик один порекомендовали, барчик, хочу туда сходить. Там вроде много русского населения. Может, познакомлю. Не то, что может, я уверен, что я познакомлюсь. Ну, может быть, по душам разговор состоится, понимаете, да? А тем временем, завтра мы с моим подписчиком договорились еще увидеться, в сауну сходить, в баню. Послезавтра прилетает еще один мой подписчик. Ну, короче, скучать здесь точно не придется. Но, в общем-то, я и не собираюсь это делать ни при каких обстоятельствах. Даже если никто не прилетит, мы с папой найдем изучение В общем, ребят, приехали на Патонг. потом кажется, это называется улица. Вот это самая тусовочная, где много народу. Где вход по маскам, а дальше маски не нужны. Короче, я нашел какой-то Russian bar. Сегодня в русских группах переписывался в Телеграме. Говорю, где вообще все тусуются? А мне люди пишут русскоязычные, говорят, слушай, ну русские не тусуются, русские, говорят, сами как-то по себе каждые. Вот говорят, американцы компанийские, канадцы компанейские, а говорит, русские нет. Я говорю, ничего я сегодня компанию соберу, говорю, нормально все будет. Скучающие дамочки сидят. Но мне они не нужны. Я иду в бар, ребят, где этих дамочек. Русских, ребят, отечественных, понимаете? Я за отечественного производителя. Ну что, время 8 утра Мне, как обычно, не спится В 6 утра сегодня проснулся Снимал закат для вас В инсту идем, там смотрим Ну и здесь, собственно, вы тоже, наверное, его уже видели Сейчас еду, надо увидеться мне с подписчиком С еще одним И поедем мы на пляж С папой С утра много мотоциклов Кстати, я думал, что движение намного сложнее, знаете Пугали меня, что здесь просто невозможно. Ничего нормальное, спокойное, движение, видите. Ну да, мотоциклисты иногда вылазит откуда. Им не стоило бы это делать. Но что делать? Что делать? Такая мотоциклетная страна Мотоциклов больше, чем людей, больше, чем автомобилей и всего остального. И пальму. Короче, зашли опять в этот Чехов. Как будто, знаете, ребята, кому-то домой зашли в частный дом. Видите, там басик, тут такая красота, музычка играет. Что такое? Пельмени взяли, да? Получается, пельмени, да? А как да? А еще, знаете, что? Замерзли сейчас. Очень холодно. 30 градусов. Сейчас пойдем в баню. С подписчиком, с моим. Помните, я вас с ним знакомил. Сейчас пойдем в баню и вам покажем все. Передай привет подписчикам. Привет подписчик. Привет подписчик. В общем, сейчас поедим и поедем Грец. Красота, птички там. Всем привет. Привет, Решат, Всем еще привет. раз. В общем, мы сейчас куда идем? что ты нам хочешь показать? Мы сейчас, сейчас идем, поднимаемся на водопад коту. Это такое, ну, одно из самых красивых мест на путите. Как бы на планете. На планете, да, Вот, необычно такое место среди гор, среди деревьев. Вот у меня такой хороший водопад. Ну, в дальнейшем все, Женя покажет. Да, сейчас мы вам ребята. надо подниматься. Да, да, долго, да? Да. Ну, как здесь будет несколько промежуточных пунктов. Здесь много раз было уже? Нет, второй раз. Семье, семей был, да? Семей, да. Классно, здесь, конечно, вообще, ребят, с, ума с А утром, наверное, здесь кайф, да? Утром прохладно, да, кайф. Просто все зелено. Так, я даже проснулся, сейчас ехал, засыпал, потому что. И вон кричат, цикады, свистит. Ага. Смотри, какой-то домик интересная избушка, видишь? Вообще кайф, конечно. Убираются, ребятки. Он чистит все, моет. Следят, видите, следят все вот здесь вот. Почищено везде, ни мусора, никакого ничего нет. Посмотри, что это, Будда или что это такое? Это, видимо, места подношения к каким-то местным богам. Что ну, типа, Чтобы получить одобрение. Ну да. Скорее всего, я не знаю. А вот эти маленькие домики? Что это? Маленькие домики? Да, Маленькие домики, домики для духов. Там, для духов и там еду постоянно кладут, Т да? Типа, чтобы, ну, как бы здесь в Таиланде принято то, что или не принято, или как вот считается среди буддистов, что земля принадлежит духам угу. и когда ты строишься на этой земле дом допустим строишь, да ты должен сдобрить этих духов чтобы они как бы ну, не мешали тебе жить на их земле и ты в первую очередь говорят говорят вот эти домики должен для них построить да да да а потом уже дом строить. потом уже строишь свой да. дом и каждый там должен под, ну, подношением давать периодически да. да подкармливать да да, да. Смотри, собака одна гуляет тоже да. идет знает куда не отвлекается пошла наверх Я не знаю, ребят, сколько ступенек, но очень высоко мы забрались. Очень высоко. Просто где-то в джунглях. Смотри, опять пошли ступеньки. Опять заливали здесь что-то. В некоторых местах нет ступенек, кончается. Жаль, что вам это, конечно, и передать. Я представляю, как на экранах на ваших это выглядит. Просто в лесу где-то под Ростовом иду. Иду себе, иду. Ну и что особенного? Но на самом деле здесь просто джунгли. Смотрите. Это все природой придумано, задумано. Человек здесь руку не прикладывал. Видите, а такие какие-то все переплетено какими-то веревками. Все переплетено. Море нитей, но потяни за нить, за ней потянется клубок. Этот мир вертено. Совпадение ноль. Да, я сам на ходу, кстати, сочинил сейчас. Просто вот вдохновился происходящим вокруг. И вот что-то вам накидал здесь. Еще, еще жарко очень, а с утра, наверное, здесь еще бомба будет. С утра замерзнуть здесь можно. Прирост и вниз какой-то обрыв пошел. Если упадешь здесь, то, я думаю, где-то внизу там на камнях, тебя можно будет найти под водой. Заблудиться вообще легко, да, можно? Не туда чуть свернул, раз-раз-раз и все. М плюс В, Мишусин плюс Вова, да? Тайцы все знают. называется Herbal sauna. Ага. Травяная. Ребята, в травяную сауну приезжаем. Идем все серьезно. Это никого нет вроде хорошо. Отлично, да. В стоимости ее составляет 200, 200 бат, 200 бат до да. 200 бат. 50 рублей. Можно хоть целый день сидеть, париться. Нормально. На территории ресторан здесь как бы ну, очень классное место. Пойдем смотреть. А. Проверять. На словах, конечно, все это хорошо звучит. Сейчас, ребят, проверим. Музыка расслабляющая. Ты видишь рыб? Рыб, с да? С Сейчас И мы прыгать. Ты там, там, там, да. И что, можно поймать съесть? Я не знаю, может они с вами Готовить? Хай-хай. А, он тебя да. уже знает? Да. Я Oh, Hi -hi. Вообще, ребят, просто сказка какая-то. Смотрите, у них птички тут они заловили, в клетку посадили, присвоили, приватизировали. Ага. Это дикая нога, что за фигня, что произошло. Ух ты, нормально у них тут рыбина, да? Да. Вау, вот ну это да, смотри, какая огромная. Ничего себе! Причем тут довольно мелко. Mm -hmm. ну, там, может, Наверное там вот, смотри, уже смотри, там смотри тоже Вот смотри, там какие-то. Какие-то шпалы просто огромные. Вот, начинаешь кормить, и они туда прибегают. Mm -hmm. Да, да. Ничего себе. Этот сом какой-то, да? Вот это да. Слушайте, нормально у него вилла такая. Кайфовать, да? Короче, бомба. Просто бомба. В сауну сходили, ребят. Ну, как, чуть посидели, сейчас дальше пойдем сидеть. Посмотрите она. Ох. Камера запотела, наверно, да? Теперь выходим Вот такая тема Вообще, ребята, что музыка такая расслабляющая Просто какой-то частник-мужичок Взял и все это дело придумал Здесь он живет вот его домик, так что, ребята, поддерживаем предпринимателей малых. 200 бат ничего не стоит, 400, сколько, 450 рублей, ерунда, правда? Целый день можешь здесь тусоваться, плюс у него массаж есть наверху. Вместе с массажем все это стоит 400 бат, 400 бат отдаешь, ну и, соответственно, безлимитно пользуешься, и он тебе еще и массаж делает. Вообще кайф. Погнали дальше, парень. начинается идеальное утро если не вот так смотрите время 6:30 утра какая красота У меня здесь манга это ананас а это какой-то смол ананас маленький ананас она сказала вчера продавщица тайка Сейчас попробуем ну, что это такое рано просыпаться просто одно удовольствие ребят это нисколько тебя не напрягает никакой дискомфорт не доставляет даже наоборот уже третий день здесь и третий день в 6 просыпаюсь. Вчера в 5.30. Сидел, смотрел. Мы с утра пораньше проснулись и едем сейчас на следующий пляж. Корон бич называется. Сегодня рабочий день, четверг, наверное. Поэтому вот детишек везут в школу на автобусе. В школьном, специальном, трехколесном автобусе местном. Пожалуйста, парковок огромное количество. Пляж называется Ката, ребят. Корон туда дальше, это Ката. Ну, в общем, везде надо побывать, поэтому... Ну и вам показать, я же для этого прилетел сюда. Правильно, ребят? Чтобы вам Таиланд показать. Чтобы вы никуда не ездили, чтобы вы просто смотрели, наслаждались. На Ютубе все, ездить никуда не обязательно. Просто смотрим мои блоги, наслаждаемся, кайфуем, отдыхаем. Слушай, что здесь народу по сравнению с тем, где мы были до этого, на других пляжах вообще прям конкретно не сравнить, конечно, с Гильденджиком или с Сочи ого камеру туда уронишь и все, забыл кроличья нора в общем, смотрите, здесь поющий песок успенскую, бедва обычно он поет скриптонит иногда короче, ты наступаешь, вам не слышно но он прям хрустит под ногами, как будто бы снег слышно? короче, снег здесь город кто-то построил Тайцы построили город свой. Они же маленькие тайцы, поэтому им нормально. И видите, здесь довольно глубоко сразу. На том пляже ты долго-долго-долго идешь, и потом только ты ныряешь, а здесь... Просто ехали, ехали по дороге, и тут... Вон, собака. Good morning! Какие красивые! Ну, конечно... Жалко их, конечно бедолаги, смотрите, на цепях, скованы в движениях. Видите? направо налево и все. Ого. Оп. Слушал. <смех> бедолаги, конечно, смотрите, они все, все на цепях. Здесь аж три цепи. Как это вообще, ребят, допустимо? Почему это происходит? Смотрите, просто все, все копыта натертые. Смотрите здесь, что происходит. То же самое. Бедолаги на цепях. Смешные, Смешные такие, конечно. Они вот нападут, наверное, если в дикой природе мало не покажется, рассарапают. Брат, Ержан, вставай! Ержан! Ты слышишь? На. Ладно, ладно, пошутил. О, кирпич. Тебе не надо, блин. ему да. Ты вот видно, активно, чувак, тебе надо. Ладно, ладно, все, ухожу, сейчас кинет еще кирпичом. Ого, смотри, он точит его, сейчас походу кинет. Он поточил, говорит, что-то невкусно, понюхал опять, зло кинул назад. Дом построишь, что-то обижаешься. Пес, ты что? Иди их там утихами, что они там так себя ведут. Не, их все равно жаль, чем обезьян. Обезьяны какие-то опасные. Выглядят опасно, а эти добрые. добрый очень. Ребята, ну что, новый день. Мы решили сегодня съездить в, к Большому Будде. На горе его очень видно хорошо, бывает, когда ты едешь. Навигатор показывает ехать. 15 минут остается, от а дома 20 минут. По горам скакать, может быть, увидим обезьянок. Для этого мы взяли специально бананы, чтобы их угостить. Надеюсь, они дружелюбно нас встретят. Вот он, ребят, большой Будда. Сейчас мы туда тоже заберемся, конечно. Пока просто посмотрите, какие виды здесь. Ребят, посмотрите, сколько здесь обезьян, все в обезьянах. Они прыгают, вот смотри, по арматуре нам бегают, что-то там кушают, кто чем занимается. Кто книжки читает, кто только просыпается, он какие-то камни перебирает. А здесь вот монахи ходят, ходят. Тоже, тоже кто чем занимается, кто идет куда-то, кто камни перебирает. Также. Кормить, кстати, здесь запрещено, как оказалось, вот там висит табличка специальная. год уже начинается потихонечку ребята хотя время пока еще 9.42 время ребята половина 12 -го. видите какое количество людей на пляже ждут ждут когда же начнутся фейерверки когда же начнутся празднования когда же наступит следующий год тем временем вот такие фонарики периодически взлетают довольно большие Видимо, можно, вот она очередной полетел, загадать желание и запустить такой фонарь. Просто, смотрите, яблоку негде упасть, негде присесть. Просто негде присесть.